Всем привет! Вы на канале "Как заработать в интернете". Пару дней назад вот я снимал видео за кран, и сейчас я в этом кране хочу сделать первую выплату. Я здесь насобирал, получается 102 500 коинов, токены. Здесь кран платит в токенах, а выводить можно в криптовалюте. Здесь очень много разных видов заработка. Здесь вот есть топ лидеры. Левел, у кого самый большой Левел, кто самый больше клейм Сделал, кто больше всего С кранов пособирал вот Статистику здесь админ Решил поставить Дальше здесь есть вот офферволы Аж 6 Разных способов заработка Потом вот есть Daily бонус, майнинг Здесь есть фауцет, Ручной, автофауцет И Мэтфауцет Здесь мы будем зарабатывать 25 токенов плюс бонус и 100 клейвов можно взять. Нажимаем Capture, разгадываем, выбираем здесь грузовики. Вот они грузовики. 2 плюс 2 6, 1 плюс 8 9 и 5. И нажимаем Collect your Reward. год токеном нам зачислились и самый быстрый способ заработка вот переходим во вкладку jobs и тут вот есть микро jobs переходим сюда и здесь у нас есть микро задача за каждую задачу вам админ заплатит токены. вот можете почитать сколько тут задач выполните хотя бы одну задачу и и увидите, админ вам заплатит. Я снял видеообзор, мне за видеообзор заплатили, начислили токены, и теперь я хочу эти токены вывести. Также вот здесь есть игры, телеграм, группа есть, есть от, там, где можно создать рекламу. Я, кстати, оставлю себе 350 тысяч коинов, хочу здесь заказать рекламу, так как смотрю по SimilarWeb, данным экраном пользуются. Почти 1 миллион 200 тысяч. Что довольно таки неплохо. Можно здесь заказать рекламу и посмотрим, что с этого получится. Перехожу на главную. Сейчас мы будем вместе с вами проверять данный кран на платежеспособность. Ну, я видел у одного блогера и знаю, что данный кран, он платится тоже. Он выводит, будем выводить на микрокошелёнку Pay. Вот у меня здесь последняя выплата. Это тоже короны, типа хайпа. Я в них уже в принципе не работаю, но у меня там остались цветочки, я вывожу. Итак, где тут кнопочка выплата? Вот она. Go to. Нажимаем. Итак, здесь вот множество разных криптовалют и разные везде минималки. Вот допустим на TRX вот я выбрал здесь минимальная сумма 100 токенов. Я вот здесь прописал 650 тысяч токенов. Получается это почти 10 TRX. Сюда мне нужно вставить адрес кошелька. Перехожу на FaucetPay, иду в раздел депозит. Копирую свой адрес трона. Получается вот этого. Опять переходим вывод. Нажимаем. Итак, вводим Satoshi TRX. Без вложений, друзья. Выплата без вложений. Не вложил ни копейка. Потому что мне многие пишут. Э как ты зарабатываешь это все неправда это все лохотрон нету денег в интернете ну вот есть получаются деньги в интернете все показываю в реальном времени на ваших глазах конечно очень долго грузится данная страничка и сейчас друзья как раз нужно зарабатывать криптовалюту пока она падает пока она падает в цены возможно она еще может упасть биткоин аж до 10 тысяч долларов это будет очень хорошо для тех кто зарабатывает с, у таких вот кранов. итак я выбрал сапоши перехожу на фалцит pay иду в dashboard смотрим друзья где моя выплата вот она btc budge платит TRX, 10 trx а вот девятое число все платится друзья кому данный экран интересен ссылка будет в описании прямая также вот я его добавил в накопительные экраны, я сюда добавил два новых крана и вот старички на всех кранах очень большая популярность посещаемость и все они платят на всех можно зарабатывать на этом у меня все. Всем желаю хороших заработков и всем пока.